Воу, воу, Питер, привет! Отлом, воу! Рад вас видеть. Вот только что обсуждали с Акстаром, что это мой второй сольник в городе Санкт-Петербург. Поэтому спасибо, что пришли. Всем пока! До новых встреч! Ну что, я думаю, вы догадались, что сегодня я буду исполнять. В первую очередь свои авторские песни, все-таки сольник, да, поэтому я думаю, вы наверняка знаете текста песен, знаете? Ну для вас кое-что припас, если уж прямо все так по, ну, плохо, пару каверов тоже будет, но об этом никому, потому что. Покупка гитары. Спасибо, да. Вы представляете, для этого концерта мы купили гитару. Ну да, кто подписан на Телеграмчик, это знает. А почему? Потому что у Акстара вроде гитарист, да? А гитара без ремня. И всего лишь одна, даже у меня две. Ну Надо исправляться. Покупайте пашки гитару. Так, начнём мы с песни «Где моя юность».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 Моя юность тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, просроченный абонемент. Так быстро, что я не успел повзрослеть. Эй, для моя юность что грела надеждами так много лет. Ты моя юность, тает в руках, как дым сигарет. Все это прошло за один момент, за один момент.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 Спасибо. Вы видели клип на эту песню? Поднимите руку, кто видел. Ну, хорошо. Можно повторно посмотреть. Там до 500 тысяч чуть-чуть осталось. Буду рад, если будете сильнее поддерживать именно авторские песни и клипы. Это важнее всего. Следующая композиция называется «Белый танец». Это не объяснить, будто бы сон него. Искренне я больше не иду ко дну Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет За то, что ты сейчас так близко ко мне Сколько людей тебя пытались добиться Разбитым экипажем близ берегов Атлантиды Зацепившись кормой от а твоей скалы мысли, Чтобы я мог посвечать тебя одну Спрятавшись под белым бледом и снежных историй Мы находили происки этих людей виновных И чтобы не твердили нам с тобой А дистанции Преодолею все, чтобы к тебе прикасаться И нас с тобой закружит этот белый тар нет, Но зло всем тем, кто от нас не отстанет Глядя на соты звезд, но будут с неба как мать Оставят нечто большее, чем просто помять И нас с тобой закружит рядом бед. Стали тычным больше я, чем просто память глядя на сотни звезды. Ты... Улыбаюсь твоя заветная я люблю ко мне Прикасаясь, мы изменились, но на что-то осталось Наверное, то, что я однажды тебя полюбил Немногословно, только давай не говорить о человека, кто из нас более всех? Слова написанные на песке не смоют прибой Океан, тебя в которую нырну с головой Спрятавшись под белым пледом и снежных историй Мы находили происки этих людей виновных И чтобы не твердили нам с тобой о дистанции Преодолею все, чтобы к тебе прикасаться И наш что тобой закружит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 I will come Спасибо большое. По традиции попробую немножко чередовать грустные песни с веселыми. У меня есть несколько хороших позитивных композиций, имеется в виду. Но они все довольно старые. Вот, допустим, песня "Когда я счастлив" есть. Знаете, нет, 2016 года. Ну, все равно сейчас узнаете. Клип тоже. А, это вообще-то первый клип из всех созданных мною. Полноценных на эту песню Именно на эту песню Поэтому посмотрите в интернете Ну, кто с тобой я? Это не я Я просто забыл свой облик И с тобою тону В искушающем сне Прекрасно вдвоём находиться без безоблачной вселенной И позабыв обо всем закричать, я люблю Просто улыбнись и забудь о словах. слышишь? Сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит И мне не нужен никто, кроме тебя одной и когда я счастлив, я такой смешной La la la la la la, la. слова слышишь, сияет все вокруг, когда твоя улыбка дышит, и мне не нужен никто, кроме тебя одно, И когда я счастлив, я такой смешной. Довольно роково звучит. Как пустая ложь. я больше не хочу смотреть в твои глаза И вдарить по все не вернуть назад Я больше не хочу вдыхать твой аромат Когда срываю платье с тебя, будто психопат Не навсегда была твоя любовь. И все твои слова пустая ложь Оставь, не трожь Не навсегда была твоя любовь Любовь, любовь И все твои слова пустая ложь Оставь, не трожь В этом мире ты один, никуда только музыка со мной всегда ты играешь любовь причиняешь только боль Я вывернул всю душу чтобы согреть тебя Мы быстро привязались Но это было зря Ты говорил любишь а это было не так Все бришь-близру ближ, крышу строил тут бардак Не навсегда была твоя любовь была твоя любовь, любовь, любовь И все твои слова пустая ложь Спасибо. Брекеты. Ну, есть одна композиция. Изначально свои песни я писал, прямо используя губную гармошку часто, с холдером, потому что я вдохновился и начал играть на гитаре, как вы знаете. Одновременно на гитаре и на губной гармошке, благодаря Бобу Дилну и Шахрину из Чайфа. Потому что у них была композиция оранжевое настроение, а на английском я не бум-бум тогда. Поэтому пришлось русскую учить песню. Но вот с этого все началось, и я в своих песнях часто использовал губную гармошку. Я одну из них я сейчас сыграю. Ну такая, может, немножко и банальная песня, зато есть соляк на губной. Снов. День покажет дорогу и расскажет о том Что же все-таки со мной приключится потом А мне все равно, ведь я научился летать Я сегодня с утра чуть влюбился опять yeah. А мне все равно, ведь я научился летать я сегодня с утра чуть влюбился опять Счастлив, не все ни по не волнует проблемы Я на миг все забыл, потому что сегодня я девчонку полюбил А мне все равно ведь я научился летать Я сегодня с утра чуть влюбился опять И yeah. а мне все равно Ведь я научился летать Сегодня с утра чуть влюбился я опять Мне все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился опять. И Мне все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился опять. Спасибо. Спасибо. Песня существует только в акустической версии, к сожалению, Ну, возможно, когда-нибудь в роковой версии тоже выпущу. Как вам идея? Давай. Не, ну, я думаю, вы все ждете, что я попробую вот сделать кое-что другое с этой гармошкой, да? Но я не репетировал, сейчас я не знаю, что будет с этим микрофоном. И это не та гармошка, на которой обычно играю. Это прям такая дешевенькая. В свое время 300 стоило. Сейчас, может, дороже. Ну, тот же самый бит. Тут ревер и чуть-чуть. И все. Да. Все, что вам нужно было. Да. А Вот приближаемся, или уже хотите ее спеть? Ну, петь будете вы, потому <как> да, что после гармошки уже можно не стараться. Ну, ладно, давайте, да, ну как бы изначально популярность обрел я благодаря каверам чужим песням, mm -hmm. поэтому сегодня я подумал, что нельзя обойтись без каверов, и споем, я так соскучился песню песней, да, вместе только что, мы сюда пришли на очень короткий срок, на самом деле концерт будет длиться, ну не знаю, там полтора часа, из которых уже полчаса почти прошло, да, поэтому пойте, так сказать, чистите легкие горло. Зеркал рвутся в любовных пожарах, петарды и сердец, стенка за стенкой, душа за душою тоска, тянет в болотную топ заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам Белосердечко и плакали гордые льды Наши тела бы могли отыскать по следам Если бы мы не забыли оставить следы Я Знаешь, я так соскучился О -о -о -о. Встретимся, и за секунду проносится ночь Но вечностью черная разлука обрушится вновь так почему же мы все разбегаемся прочь? Зная, в каком направлении наша любовь. Мы друг для друга давно стали, как зеркала. Видеть себя и все чаще себя узнавать. Ничуть не зимой нас намертушила игла. Так больно, когда города нас хотят разорвать. Заскучился, соскучился О -о -о -о -о, Знаешь, я так соскучился О -о -о -о, Знаешь, я так соскучился Молодцы, вот же, петь умеете? Спасибо, <связь> Спасибо. так что пойте чаще. Возвращаемся к авторским песням. Песня довольно старая немножечко, 2015 года. «Музыка моей души» называется. То ли я, то ли ты, то ли в наших сердцах Наша музыка звучит, лучник не в глазах Унесенные мечты, с вами мне не по пути Как же мне тебя найти, музыка моей души Глотай воздух, отдыхая пыль Насчигая по обочине, пересекая дым Еще вчера все было так, просто так легко И вот твоим твоя сна, было приятным Всего ты изменилась, стало лучше только для меня Твои глаза горят огнем, ведь впереди мечта Шаг за шагом пройдем пути, пройдут года И лишь тогда найдем значением всем твоим словам Музыка звучит, луч не гаснет глаза Унесенные мечты, с вами мне не по пути Как же мне тебя найти, музыка моей души Более больно, больно болит моя голова Но отчего мне в голову твои слова Наверное, есть смысл в них любить идти вперед Быть может, через сотни лет оставит наш черед Достать рукой до облаков, доплыть до самого дна Купаться в пении у и самого сладкого сна Реально ли такой триум желает каждый знать Достичь, взлюбить и не опоздать Газней глаза унесенные мечты С вами мне не по пути Как же мне тебя найти Музыка моей души oh, yeah. Спасибо в армии написал одну песню под названием Качели всего лишь одну, к сожалению, времени не было, нужно было снег копать, и банки качать, и мозги качать, да. Ну, немножко грустная песня, сами понимаете, армии, не очень-то весело копать. Везде как не дома, везде как ни свой тревожные чувства играют со мной. Сегодня в поряде, завтра снова на дно По челях скрипучих взлететь не сорвать Взорвать из тепью, лететь за мечтой, вернуть беззаботные дни. Дядру жит на парк, далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. Вс айсих пику, где за горизонтом малый закат Скроется солнце, вспомнятся ночь, темные очи, твой аромат, твой аромат, твой аромат, аромат. М -м -м -м. бесконечность, всю беспечность нашей встречи, так далеки. Кануть вечность мы не вечны, наши чувства так глубоки. Горизонт малый закат, строится солнце, вспомнятся ночь, темные очи твой аромат. версия эта песня, кстати очень круто звучит под гитару ну сложно ее вывести всю атмосферу передать ну Но... а давайте проголосуем кому нравится оригинал где то есть биты атмосфера а кому гитара поднимите руку кому гитара в первую очередь еще никого не будет да а кому оригинальной версии мне например давайте споем еще одну не мою песню ну, будет, конечно, немножко грустно, на заре, допустим. Тоже, я думаю, прокричаться можно. Теперь битуем все вместе. Было круто, на самом деле. Перед главной своей авторской песней я хочу спеть тоже довольно старая песня 2012 года. А, называется «Твои мысли». Ну, не знаете же, правильно? Знаю. Одна знаешь. Да. Ну, а потом споем «Не влюбляйся», скорее всего, да? Так, Давайте. Совсем не спится Похожая история Приходится смириться В трехкомнатной квартире Так грустно и уныло Мерцают мониторы Загрузку новых видео Твои мысли, твои слезы, как потоки праздники мысли мы разрувают мои нервы, не дают мне вновь уснуть Твои мысли, твои слезы, Как потоки фразные мысли, мы разрувают мои нервы. Не дают мне вновь уснуться стона, Похожая История Оберелась Ты снова Полеты отговоров На глупые Вопросы Причины Наших споров Ненужные Домбросы Твои слезы, как потоки фраз мысли, мы разрывают мои нервы, не дают мне вновь уснуть Твои мысли, твои слезы, как потоки фраз не мысли мы разрывают Мои нервы не дают мне вновь уснуть ага. Фраз мысли, мы разрывают мои нервы, не дают мне вновь уснуть. Твои мысли, твои слезы, как потоки фразные мысли, мы разрывают мои нервы, не дают мне вновь уснуть. Что, припевы запоминаются потихоньку, чтобы на следующий год еще раз петь вместе. Но давайте, как делаются на концертах, такие вещи, включим фонарики, да? Кто снимает, то включает. И споем за главную песню. Арслана. Альтрега. Ну, меня зовут Хижина, если вы забыли. Ну или Раиль? Фамилия. Да, да, да, точно. Имен то много. О, отсюда, отсюда круто смотрится. Поднимайтесь, я шучу. Сцену упадет. Ладно, давайте споем. Только все вместе, вы же знаете эту песню. Даже рэп можете зачитать. А я отдохну. Не влюбляюсь, я не твой герой. Не тревожь покой, ты скучаешь так же, как и я, снова плачешь, не твоя вина, не влюбляйся, я не твой. Влюбляйся, ни к чему не приведет, будь холодный, словно самый стойкий лед, не влюбляйся. Все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко, вечной странника одинок. Гороскопы, журналы, совместимость наших знаков, ищешь пуды. Для встречи проверяешь мои лайк. Ты подсел на любовь, заразительная игла. Ты наивная и малая ничего не поняла. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Вы поете. Нет. Нашло, наблюдая тот же сон Убегаешь от мирского и листаешь телефон Одинокий в этом мире в вечном поиске тепла Ты побудь со мной рядом, пусть согреются тела Я молчу, не осталось больше слов Наблюдая, как беснуется любовь Не подпускай близко, мы снова проиграем Ведь счастье будет близко, но снова потеряем Не скажу, но я люблю тебя я твой небосвод, а ты моя луна. Вместе не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. спасибо спасибо, когда подпеваете, это безумно здорово. Но на этом, конечно, не конец еще. Тут где-то э, Паша гуляет, Акстар. Знаете такого? Надо ему немножко сыграть, нужно заставить его. Okay. Давайте зовем. Паша, Паша, Паша, Паша. Ой, как-то светло, глаза все светлые. Еще раз все вместе попоем. У нас есть еще один гость. Его зовут Альберт Халиков. Тоже фinger Сыграет вам немножечко. Я пока это отдыхаю. Ну, как видите, сменил футболочку. <свят> <свят> есть чем заняться. Ну, жарко же. Вот сыграет он сейчас вам тоже. Альберт. <свят> да, она уже работает. С Пашкирии, между прочим, приехал. Это чуть-чуть дальше, чем Казань. Кстати, Паша вам не сыграл продолжение токийского гуля, просто оно очень красивое. Сыграй, сыграй, Обязательно. Сыграй. Ну, не полностью, но там... Да, почти полностью. Почти полностью. А, но, к сожалению, без каподастра. он с Каподастром играется. Так есть, что есть. А, есть? О, отлично. sure было да а где еще услышите такое ну раз все тут разыграли каверы в огромном количестве позволю себе наверное ковернуть что-нибудь кавернем Боже, а как хотел я увидеть цвет И как бы, считал, бы нужным нужном жить мечтал И вот однажды, как обычно, я летал во сне Вдруг услышав музыку, я сам себе сказал, Я выбираю жить как Вау. У меня нет рук, но это так... Не, не, не, красиво, красиво, очень красиво. Смотрите. Хорошо, Лиса, спасибо. Спасибо. А, обычно я же делаю акустические концерты, все под гитару, под гитару и смотрю. Но под гитару не всегда потанцуешь, к сожалению. Поэтому под конец я хочу попробовать спеть пару песен под минусовку. огромное спасибо за теплый прием бы лучшие было реально очень очень круто возможно в этом году еще что-нибудь будет но пока что это единственный концерт и вы молодцы что пришли в отличие от других которые поздно опомнились ну да не молодцы пусть продолжают в онлайне смотреть а я наверное поеду своих берлогу уже снимать переименовываем берлога музыканта прикольно вот всех обнимаю спасибо увидимся пока!